Для начала определимся, как выделяется объект. Объекты можно выделять нажатием левой клавиши мышки на объект. Объект получается в рамочке с маркерами, которые можно изменять размеры. Если еще раз щелкнуть, можно получить маркеры, с помощью которых мы можем объект вращать или скашивать. Также объект можно выделять рамочкой. Полностью обвести и объект будет выделен, о чем нам скажут маркеры вокруг этого объекта. Снять выделение можно щелкнув в стороне или нажав клавишу «E ESCAPE. Все объекты можно выделить нажав клавиши CTRL-A. Щелкни в стороне или нажав кнопку, которая также выполняет функцию выделить все объекты. Но если мы нажмем эту кнопку, то достаточно зацепить курсором любую область объекта и он будет выделен. Например, зацепили этот объект, отпустили и объект выделен. Желательно запомнить горячие клавиши, которые помогут вам работать с объектами, не отвлекаясь на поиски различных кнопок. Например, если мы нажмем клавишу 1, объекты будут реального размера. А размеры сетки должны быть 10 мм по высоте на 10 мм по ширине. Если мы нажмем клавишу 4, то все объекты будут на весь экран монитора. Если мы объект выделим и нажмем клавишу 3, то выделенный объект будет на весь экран монитора. Вращая колесико, удерживая клавишу Ctrl, мы можем отдалять объекты или приближать чтобы знать какие объекты присутствуют, а также с ними работать откроем панель объектов появляется панель в которой присутствует наш элемент первое это слой та область на которой мы строим наши объекты и сами объект выделяем любой объект в этом месте он выделяется в панели объектов. Объекты, которые находятся внизу, вышиваются в первую очередь, которые вверху последние. Порядок можно изменить. Для этого выделяем объект и изменяем его положение стрелочками. Если мы здесь выделим объект, то соответственно он выделится и на рабочем поле монитора. Если мы, например, выделим этот объект, вот он, тут будет показано, что этот объект представляет собой картинку. Если выделим этот объект, вокруг выделенного объекта появится рамочка, и мы узнаем, что это векторный объект. Посмотрим внимательно на эти два кружечка. Внешне они ничем не отличаются. Если мы, например, карандашом ткнем в любую область правого объекта, то мы можем эту точку описать. Какого она цвета, какого она размера и в каком месте рисунка она находится. Например, здесь эта точка красная, а в этом месте черная. Также и слева. Если мы щелкнем, то мы увидим, что это красная область, а окантовка черная. Приблизим наши объекты. Для этого поворачиваем колесико, удерживая клавишу Ctrl. Увидим, что грани справа разбились на клеточки, а слева остались такие же ровненькие. И в любую область растровое изображение, то мы увидим, что уже не такое четкое определение цветов. Например, здесь это уже не совсем черные и не совсем белые. И в этой части не совсем красные, не совсем черные. А векторный объект как был четкий и ровный, так и остался. Нажмем клавишу 4 и разберем разность. Картинка представляет собой набор точек, как говорят, пикселей. Каждый пиксель имеет свое описание. Как мы говорили, это цвет и положение. Чтобы описать растровую картинку, мы должны информацию о каждой точке занести в память в определенном порядке. Например, первая точка слева вверху, Последующие точки направо, горизонтально, в один ряд. Затем начинается второй и так далее до самого конца. Этот принцип применяется в телевидении, поэтому картинка называется растровая. В результате занимается большой объем памяти, однако это не, сп не спасает от недостатков. Например, растровую картинку Нельзя бесконечно увеличивать, она будет распадаться на пиксели или квадратики. Слева векторный объект. То есть это кружок, который описан формулой, например, pr квадрат, имеет красный цвет, черная оконток. Если нам нужно сохранить такой объект, мы просто сохраняем формулу и данные о серединке и окружность. В результате получается файл намного меньше, и его можно изменять в большую сторону, в меньшую сторону. При этом формула остается та же, и свойства остаются те же. Объекты компьютерной вышивки – это те же векторные объекты, в которых кроме... Информация о цвете и окантовке. Также присутствует информация о стежках. При изменении размера такого объекта происходит перерасчет стежков. При этом свойства и остальные особенности этого объекта не изменяются. Откроем новое окно. Для первого урока необходимо Разобраться во взаимодействии векторных объектов. Для начала построим окружность. Для этого выберем эллипс. Сделаем один укол. Еще один укол. И удерживая клавишу Ctrl, построим кружочек. Выделим его. Пройдем объекты. Заливка и обводка. Заливка у нас красного цвета, и она присутствует. Выбираем обводку. Сплошной цвет. Стиль водки, задаем, например, 3 мм. Дублируем клавишами Ctrl D, дубль тянем в сторону. Покрасим дубль правой клавишей по голубому цвету. Установить заливку голубого цвета. Правой клавишей по синему цвету. Устанавливаем цвет окантовки синего цвета. Выделим эти две фигуры. Продублируем Ctrl D. И потянем в сторону. А потом выделим первую фигуру. Ctrl D. То есть у нас дубль будет лежать сверху всех остальных деталей. И оттянем в сторону. Опять выделим две фигуры. Продублируем. И оттянем налево. Выделим все фигуры. Ctrl D. И перетянем вниз. Еще раз. Ctrl D. Перетянем вниз. Ctrl D. Перетянем вниз. Если объекты касаются друг друга, то они могут взаимодействовать. Выделяем два объекта. Контур, сумма. У нас появился один объект, который имеет свойства первого объекта. Выделяем три объекта. Контур, сумма. У нас появляется общий объект, у которого свойства первого объекта то есть красного цвета и общая окантовка. То есть сумма работает для любого количества соприкасающихся элементов и получаем один результат. Вторая группа. Выделяем два элемента. Контур. Разность. У нас остается первый объект, из которого вырезался Голубой. Окантовка цельная. Но голубой объект пропадает. Выделим группу. Выделим контур. И также выберем разность. У нас остается только последний объект, который приобретает свойства первого объекта. И никаких изменений больше не произошло. Из этого делаем вывод, что это действие применяется только к двум векторным объектам, которые сопокасаются друг с другом. Следующая группа. Выбираем два элемента, проходим контур, пересечение. У нас получается один объект, который... Появляется в месте соприкосновения объектов, все остальные области пропадают. Свойства этого объекта, как у объекта, который располагается ранее. Если мы выберем три объекта, выберем контур, пересечение. У нас нет областей, в которым приходится все три объекта, поэтому общий объект получился пустым. Проходим дальше. Выделяем следующий. Проходим контур. Исключающие или. У нас появляется объект, у которого исчезает серединка в том месте, где объекты пересекаются. Если мы попробуем выделить и разнести их, то ничего не получится. Однако, если мы выделим объект, нажмем «Контур» и выделим «Разбить», у нас вокруг каждого отдельного объекта появятся рамочки, что говорит о том, что объект разбился. Потянем. Выделим одну часть, потянем в сторону, вторая тоже. Теперь мы получили два отдельных объекта. Выделим Три элемента. Пройдем контур и исключающие или. У нас также вырезались серединки вместе налегания этих объектов. Полученные составляющие можно также разбить. Следующую часть мы выделим. Продублируем еще раз Ctrl D. Перетянем вниз. А с оригиналом поработаем. Для этого выделим два элемента. Контур. Разделить. Голубой элемент пропал. Разделение произошло в том месте, где голубой объект налегал на красный. Щелкнем в стороне. Выделим один объект. Потянем в сторону. То есть в результате операции получилось два объекта. Голубой объект пропал. Выделим три элемента. Контур разделить. Мы получили такой же результат. Но у нас пропали два объекта. Что говорит о том, что эту операцию можно выполнять только для двух объектов. Пройдем ниже. Выделим два объекта. Контур. Разрезать контур. Серединка у нас пропала. контуру голубой элемент также пропал. Щелкнем в стороне. Выделим часть, которая была отрезана голубым контуром, потянем в сторону. У нас получилось два разрезанных контура. Также выделим три элемента налегающие, контур, разрезать контур. Мы получили такой же результат. То есть третий элемент даже не учелся. Возникает вопрос, а как так разрезать, чтобы у нас сохранился и красный объект? И голубой. Для этого мы выделим. Продублируем Ctrl D. Потянем в сторону. Как мы сказали. Если мы выделим объект. Контур. Разность. То у нас вырежется область. Накрытая голубым объектом. Вернемся по шагам обратно. Ctrl -Z, Z. Если мы этот объект голубой выделим. И продублируем Ctrl D. У нас в этом месте теперь будет два голубых объекта. Удерживая клавишу Shift, выделяем красный объект. Проходим контур, нажимаем разность. Дублированный голубой объект удалился, а тот который был раньше остался. Проверяем, выделяем, тянем в сторону. А на красном объекте вырезанное продублированным голубым элементом. Материал этого урока может показаться сухим, однако первый же урок с практическими занятиями сразу покажет его ценность.